Армянские болельщики футбольного матча, в рамках этапа плей-офф лиги конференции УЕФА, Марсель, Карабах, состоявшегося поздно вечером 17 февраля, на трибунах Марсельского стадиона «Велодром» развернули плакат, с надписью на английском «Карабах», «Арцах», «Это Армения». Баннер был убран после вмешательства сотрудников внутренней службы безопасности. До этого инцидента группа болельщиков развернула армянский флаг и скандировала различные лозунги. Сложно сказать, повлияло ли это событие на морально-психологическое состояние игроков «Карабаха» из-за Кавказской республики, но итогом встречи стал счет 3-1 в пользу французского клуба. «Карабах» — первая в истории азербайджанская команда, прошедшая в групповой этап Лиги чемпионов.